И сегодня мы узнаем разницу между Present Simple и Present Continuous. Present Simple употребляется трепулярно, то есть каждый день. Коллинс play, plays football every Tuesday, а Present Continuous прямо сейчас. Look, Коллинс is playing football now. Второе. Present simple, present actions happening one after another. Действие происходит одно за First Colin plays football, then he watches TV. Present continuous, used for several actions happening at the same time. Действие, одновременно. Colin is playing football and Anne is watching TV. Сигнальные слова: Present simple: always, often, normally, usually, sometimes, seldom, never, first, then, every day, week, month. Present continuous: at the moment, at this time, today, now, right now, listen and look. Uh, некоторые слова, которые используются только Present simple, их надо запомнить: be, have, hear, know, like, love, see, smell, think, want. Следующее Present Simple используется в расписании. Например, the film starts at 8 pm. Present continuous для действий, которые запланированы для будущего. I am going to the cinema tonight. Этим, этим вечером я иду в кино. Дальше. Наши ежедневные какие-то. В uh, Present Simple, uh, Bob works in the restaurant, каждый день он там работает. Ну, а Present Simple только какой-то период времени. Uh, к примеру, Jenny is working in the restaurant this week, то есть эту полностью неделю она работает в ресторане. Uh, the following verbs are usually only used in Simple Present bulatory disposes of present simple state be cost, feet mean suit, possession belong, have sense feel, hear see smell, taste, touch, feelings, hate, hope, like, love, prefer regret, want, wish, brain work, believe, know, think, understand, introductory clauses for direct speech, answer ask the save. Эти слова надо сам помнить. Спасибо большое за просмотр и подписывайся на канал.